Добрый день, Наталья. Представьтесь, пожалуйста, полностью и расскажите своих ощущений. Меня зовут Наталья Анохина. Я являюсь золотым партнером Рой-клуба. И э, в качестве подарка получила вот это лечение от своего старшего куратора. И одной из самых лю любимых моих процедур э, является правило. Это процедура, которая, в общем-то, вытягивает нам все мышцы, Расслабляет тело, но самое главное, она, она освобождает нашу душу. Душу от в, в тех зажатостей, от тех комплексов, которые присутствуют в человеке. Потому что когда лежишь в таком состоянии, сразу хочется где-то вспомнить, а где-то может помечтать о том, что жизнь прекрасна. И поэтому я очень благодарна Михаилу, что вот мы с ним прошли этот путь. И вам просто рекомендую обязательно прийти к Михаилу Почаеву на правило, когда вы будете в нашем теремке. Спасибо.